вы с этой Офигенно! Офигенно! Энергетик номер один, серьезно, это энергия на весь день. 7 утра я встал, погулял с собачкой, и я действительно нюхаю наркотики. Это режим, я в нем живу. Всем советую, только не тяжелые наркотики, потому что днем хочется тогда спать. И этого заряда мне хватает до вечера. Да?